Нет в человеческом организме ни одного органа, который бы не разрушался алкоголем. Но самые сильные изменения и в самую первую очередь наступают в головном мозге, потому что там этот яд имеет свойство накапливаться. Кружка пива, стакан вина, принятый вовнутрь, спирт сасывается в кровь, с кровотоком идет в мозг, и у человека начинается процесс разрушения коры головного мозга. И механизм этого разрушения давным-давно известен. Механизм очень простой. В шестьдесят первом году три американских ученых физика Найсли, Москау и Пиннингтон сидели и разглядывали в изготовленный ими длиннофокусный микроскоп человеческий глаз. Они через зрачок сфокусировались на мельчайших сосудах сетчатки, сбоку дали подсветку, и физикам впервые в истории науки удалось заглянуть внутрь сосуда человека и увидеть, как по сосуду течет кровь. Что увидели физики? Стенки сосуда. И красные и белые кровяные тельца. Все это текло, все снимали на пленку. В один из понедельников посадили очередного клиента, глянули ему в глаз и ахнули. У человека по крови гуляли тромбы, скустки, склейки эритроцитов красных кровяных телец. Причем в этих тромбах они насчитывали по пять, десять, сорок, четыреста до тысячи штук. Они их образно назвали виноградные гроздия. Физики перепугались, а человек сидит вроде ничего. У второго-третьего нормально, у четвертого опять тромбы. Начали выяснять и выяснили. Эти двое накануне пили. Тут же физики совершили варварский эксперимент. Трезвому человеку, у которого было все нормально, дали кружку пива, он высосал эту кружку пива, и через 15 минут в крови бывшего трезвого человека побежали алкогольные склейки эритроцитов. Физики решили, что совершили величайшее научное открытие. Напрямую доказали, что не только в пробирке алкоголь сворачивает кровь. Это давно известно. В пробирку наливается немножко крови, прозрачная жидкость. Тут же капается несколько капель водки, на глазах творогом кровь сворачивается. Оказывается, в сосудах алкоголь сворачивает кровь. Но на всякий случай физики полезли в медицинскую литературу и с изумлением обнаружили, то медицина триста лет диагностирует алкоголь как наркотический протоплазматический яд. Попадая в кровь, он повреждает эритроциты, он снимает с них слабый и отрицательный заряд, и они вместо того, чтобы отталкиваться, начинают слипаться. Везде для больших сосудов в руке, в ноге, эта склейка, может быть, особой опасности не представляет. Но разве что у людей, которые долгие годы употребляют алкоголь, характерный цвет лица и носа. У человека в носу очень много мелких сосудов, они ветвятся. И когда к месту разветвления сосуда подходит алкогольная сплейка эритроцитов, она его закупоривает, сосудик раздувается, отмирает, и такой синий-фиолетовый цвет нос приобретает. Иногда даже у алкоголиков можно на лице увидеть сеточку отмерших сосудов. Обратите внимание. Но в мозге у всех, в том числе у детей, которых травят алкоголем, Ситуация происходит совершенно одинаковая. Человеческий мозг состоит из 15 миллиардов нервных клеток нейронов. И каждую нервную клеточку нейрон в конечном счете питает кровью свой микрокапилляр. Микрокапилляр настолько тоненький, что эритроциты для нормального питания могут протиснуться только в один ряд. Так вот, когда к основанию этого микрокапилляра подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, проходит 7-9 минут, и очередная мозговая клетка нейрон навсегда безвозвратно погибает. После каждой так называемой культурной выпивки у человека в голове появляется новое кладбище погибших нервных клеток нейронов. И когда врачи вскрывают любого так называемого культурно пьющего человека, попавшего под колеса автомобиля, вскрывают череп, у всех видят одинаковую картину – сморщенный мозг. Мозг меньше в объеме, и вся поверхность коры в микрорубцах, микроязвах, выпадов структур – это все участки мозга, разрушенные алкоголем. Когда же врачи вскрывают алкоголиков, погибших от алкогольных отравлений, они удивляются не тому, как разрушен мозг, они удивляются, как с таким мозгом он мог продолжать жить. Таким образом, алкоголь – это самое мощнейшее средство – чтобы лишить человека разума. А если начнет пить какой-то народ, как наш народ загнали в эту пропасть пьянства, это значит лишить разума и весь народ, и превратить людей из людей мыслящих, творческих, вперед нацеленных просто в двуногое рабочее стадо. С единственной мыслью кое-как до обеда лопатой доковыряться, а после обеда напиться и забыться. Почему человек от алкоголя дуреет? Вопрос не праздный. Пьяницы, они поэты, они говорят, мы хмелеем, мы пьянеем. Слов-то каких понапридумывали. Но мы-то трезвые люди видим. Человек от алкоголя самым натуральным образом дуреет. Пришел нормальный человек, стакан заглотил, окосил. Второй стакан заглотил, поднялся, орать начал, руками махать. Третий стакан заглотил, вот тут уж не знаем. То ли спать упадет, то ли с вилкой набросится. Что происходит? Почему человек дуреет? Я, когда был совсем молодой, только закончил физмат-школу, поступил на первый курс университета, нас вдруг вечером собрали в красный уголок. И перед нами выступал лектор из «Общества по распространению». Солидный дядя в галстуке. Целый час нам читал лекцию. Что с чем пить можно, чего нельзя. Что мешается, что не мешается, чем закусывать, как тосты произносить. В общем, всю так называемую культуру употребления — этого самого опасного на земле наркотика, алкоголя, нам, 17-летним он докладывал. К сожалению, многое мы уже и без него знали, и у нас все прошло гладко. А в соседнее общежитие пришел молодой распространитель, и вот он на ту, извините, лапшу алкогольную вешал-вешал на уши, а один парень, мой земляк из Рубцовки, говорит, да ладно, бросьте, вы нам лучше на пальцах объясните, почему человек с алкоголя дуреет. А он так оскорбился, ну что вы, ну зачем же так грубо, дуреет. Конечно, если он культурно напьется, неумеренно напьется. Да я, говорит, вообще-то и не знаю. Но у меня есть идея. Наверное, у человека в голове есть дурость. И вот он алкоголен напьется, дурость с него выходит, он дуреет. А проспится он у меня и становится, дурость-то с него повыходила. Ну, похохотали мы над его наивностью. А что же происходит на самом деле? Никакой дурости в голове нет. Все происходит банально просто. Человек в силу глупости и невежества заливает внутрь себя алкоголь, содержащую жижу. Пиво, вино, водка, шампанское – разницы нет. Спирт всасывается в кровь, повреждает, склеивает эритроциты. Эти склейки с кровотоком идут в мозг, закупоривают клетки мозга. Клетки мозга начинают кислородно голодать. Клетки мозга начинают в массовом порядке погибать. Нормальная работа коры головного мозга нарушается, и человек поэтому дуреет. Причем процесс алкогольного одурения у разных людей протекает по-разному. У одних в первую очередь разрушается затылочная часть мозга, вестибулярный аппарат, их вот так болтает. У вторых разрушается нравственный центр. Про этих говорят, это он пьяный сделал, трезвый бы никогда, так все понятно. Человек под действием алкоголя становится сумасшедшим. У него клетки, контролирующие поведение, убиваются алкоголем. У третьих разрушается память. Медицина знает тысячи случаев, когда на утро пьяница не может вспомнить, где был, что делал, с кем пил. У него вместо этих клеток, которые должны были запомнить вчерашний день, рубец, палец толщиной. Владимир Высоцкий в 42 года погиб от алкогольных топачных отравлений. Он эту проблему знал лучше всех нас вместе взятых и в одной из песен написал, «Ах, где был я вчера, не найду днем с огнем, только помню, что стенки с обоями». Все клеточки за вчерашний день поубивал, а две чудом остались живы и запомнили, стенки-то там были с обоями. Что же происходит дальше с этими клетками? Это клетки, человеческая ткань, мертвая, температура под черепом 36 градусов. Эти клетки начинают гнить и разлагаться, и вот эти гниющие клетки мозга и есть причина головной боли пьяницы с похмелья. Но чтобы эти гниющие клетки не отравили мозг, организм вынужденно закачивает под череп огромное количество жидкости. Вот эта жидкость и давит клещами голову с похмелья. Эта жидкость растворяет убитые клетки и на утро через мочеполовую систему сливает их в городскую канализацию. Поэтому запишите все абсолютно точный научный афоризм. Тот, кто пьет вино и пиво, тот, кто пьет вино и пиво, тот на утро мочится собственными мозгами. Абсолютно точный научный афоризм. Тот, кто пьет вино и пиво, тот на утро мочится собственными мозгами. Причем много пива выпил, много мозгов в унитаз сольешь. Мало пива выпил, мало мозгов в унитаз сольешь но сольешь в любом случае, потому как такова природа этого наркотического яда – алкоголя. Ну и в заключение, маленький-маленький кусочек очень важной этой темы, запишите все заголовочек, «Энергетическая концепция наркотиков». Все религии мира утверждают, что у каждого человека есть душа. Но те, кто в Бога не верит, почему-то все вдруг поверили, что у каждого человека есть биополя. Вот в биополе все поверили в раз и навсегда. По-видимому, биополе это и есть та самая душа. Кроме того, в обществе есть люди, которые называют себя экстрасенсы. Некоторые что-то вокруг человека видят. Вот прямо видят, иногда прям в цвете видят. Некоторые руками что-то чувствуют, вот вокруг человека, вот прямо тот чувствует. Многие маятничком подносят, начинают колебаться на каком-то определенном расстоянии. Почти все это поле чувствуют рамочкой. В медную трубку вставляется кривая медная проволочка и вот так несет-несет и вдруг на каком-то расстоянии либо резко притягивается, либо резко отталкивается. Так вот все эти экстрасенсы заявляют, что это поле вот так яичко вокруг человека и сосредоточено. Кроме того, они также все заявляют в один голос, что всякий раз, когда человек выкуривает сигарету, он примерно разрушает 25% энергетики. Запишите все. Курение разрушает 25% энергетики. Курение разрушает 25% энергетики. Умеренная выпивка 50%. Умеренная выпивка 50%. Кстати, верующие люди этот процесс интерпретируют так. Человек... С помощью дьявольского зелья, алкоголя и табака часть своей духовной энергии отправляет дьяволу. Вот так примерно это интерпретируют верующие люди. Запишите, другие наркотики более 80% разрушают энергетики, другие наркотики более 80%. Кстати, алкоголь и табак это тоже наркотики и наркотики страшные. Если человек разрушает 90% энергетики, он падает и не может идти. И вот в выходные дни, обратите внимание, на улицах Москвы лежат пьяные люди. Это люди, которые алкогольным наркотикам разрушили более 90% энергетики, у них нет энергии сообразить, встать, пойти домой, в мороз могут замерзнуть просто насмерть. Если человек 100% разрушает энергетики, как это называется, кто знает? «Смерть. Но смерть, соратники, смерть и рознь. Смерть бывает абсолютно разная. Вот человек жил, работал, заболел, умер. Что про него говорят? Он отдал Богу душу. А кому отдают душу люди, которые убивают себя алкоголем, табаком и наркотиками? Эти люди душу свою отдают дьяволу. Так вот, соратники, запомните и всем расскажите. Люди которые погибли от алкоголя, табака и наркотиков, наша православная церковь всех их до единого признает самоубийцами. Их запрещено отпевать в церкви, их запрещено рядом со всеми на кладбище хоронить, их даже поминать в поминальные дни не рекомендуется, потому что эти люди душу отдали не Богу, они ее отдали дьяволу. Любопытно, что всякий раз, когда человек разрушает энергетику, отправляет ее дьяволу, Дьявол за это человека вознаграждает так называемым дьявольским удовольствием. Человеку нравится. Напился, гы, -гы, -гы накурился, ого-го, наматерился, ахаха. То есть человеку нравится, дьявол дает за это удовольствие. У нас появилось очень много борцов за права человека. Эти борцы визжат и кричат. Хочет человек себя водкой убивать, пусть убивает. Не вздумай ему помешать. Это его свобода выбора, это его личное дело. Но когда с этим разбираешься серьезно, выясняется, что дело это не личное, а дело это сугубо общественное. Судите сами. Вот есть человек. Он курит, пьет, разрушает свою энергетику, а у этого человека есть мать. А природа устроена таким хитрым образом, что на энергетическом уровне родные родители и дети связаны между собой как два сообщающихся сосуда. В семье у родителей и детей единый общий уровень энергетики. И вот он курит, пьет, разрушает свою энергетику. У него уровень энергетики понижается. И хочет он этого или не хочет, хочет этого мать или не хочет, автоматически энергия от матери перекачивается сыну. У матери понижается, у сына повышается. Так устроена природа. Природа устроена не на сохранение индивида, а на сохранение рода. И когда какому-то члену рода плохо, другие члены рода автоматически делятся с ним своей энергетикой. Кстати, знают ли люди об этом? Вы знаете, люди об этом знают и знают прекрасно. В какой бы я город ни приехал, ко мне приходят плачущие матери. Владимир Георгиевич, помогите, пьет сын. Страшно пьет. Вы знаете, он этой пьянкой, он с меня уже жизнь всю высосал. Мать слово даже такое говорит, высосал. Она понимает, что это очень важное, сын с нее пьянкой сосет. Он энергию с нее жизненную сосет. У этого человека есть жена. И в какой бы я город ни приехал, ко мне приходят плачущие жены. Владимир Георгиевич, помогите, пьет муж. И вот вы знаете, он пьяный домой приходит, он идет в туалет, закуривает, а меня аж вот так все трясти начинает. Я смотрю, молодая женщина, лет 25. Я говорю, а вы чем думали? Замуж-то когда выходили? Он что, у вас ангел был? Не пил, не курил? Да нет, говорит, вроде пил, курил. Меня как-то не касалось. А вот ребенок родился. Оп! Ребенок родился. Смотрите, как интересно. Поженились мужчина и женщина. В ЗАГСе расписались, но в церкви они не венчались. Они люди чужие. Между ними этой связи нет. Он курит, пьет, гуляет, ее это касается, но не трясет до того момента, пока не рождается общий ребеночек. Как только родился общий ребеночек, папаша начинает энергию из ребенка сосать, ребенок из матери, мать из тещи, в семье скандал. Знают люди об этом и тоже знают прекрасно. Вот глава семьи задержался на работе. Ну, по работе. Семь, восемь, девять дома все спокойно. Но вот он не на работе задержался, а где-то травит себя алкогольным ядом, а дома всех уже подтрясывает. Энергия туда пошла. Придет на рогах. У нас сейчас в школах развелось очень много трудных детей. Трудные дети — это несчастнейшие дети, из которых дома и отец, и мать сосут энергию. И вот этот энергетически обглоданный ребенок приходит в школу, он начинает дерзить учителю. Чтобы учитель на него кричал, ругался, учитель в этот момент ему энергию отдает. Учитель домой приходит, как выжатый лимон, но трудному ребенку энергию дает. Этот трудный ребенок начинает слабого бить, чтоб слабо его боялся, через страх со слабого ребенка энергию сдирает. Но будьте уверены, этот трудный ребенок как только подрастет, он отца с матерью в могилу быстро загонит, он обратный процесс наладит. У меня как-то в Омске на одно из занятий приехало двое молодых людей. Приехали на Мерседесе, все в золоте. Дождались конца занятия. Подходят и очень уважительно меня просят. «Владимир Георгиевич, мы просим полечить нашего ребенка. Вы знаете, какой-то он хилый, болезненный, развивается очень плохо. Все светила, какие только в Омск не приезжали, мы к нему возили, а ему все хуже и хуже, а у вас, говорят, вообще чудеса на занятиях случаются. И вот мы просим, чтобы вы полечили нашего ребенка индивидуально. Насчет денег не беспокойтесь. Сколько скажете, столько и заплатим». Наворовали много, так сказать, проблем не будет. А я же чувствую, что за люди. Я говорю, так вы же оба курить. ага, ага, оба, оба курим, курим. Я говорю, а с алкоголем как? Ну, у нас вся работа только на алкоголе и построена. Я говорю, чего вы хотите? А хотим, чтобы ребенка полечили. Я говорю, а чего у вас ребенок-то будет здоровый? Вы в два горла из своего собственного ребенка последнюю энергию соседей. Это вас, говорю, надо на эти курсы загонять, и от этого, и от этого избавлять. Ой, нет, что вы, что вы, задом, задом, на Мерседесы уехали. А при чем тут ребенок? У меня как-то после этой лекции в Москве одна соратница подошла, расплакалась. У ней дома ребенок эпилептик А у детей-эпилептиков энергетика на грани срыва. И она говорит, Христа ради прошу, поговорите с моим мужем. Муж приходит домой пьяный, я смотрю, ребенка трясет. Муж в комнате закуривает, ребенок падает и пластом. Я говорю, ты что делаешь? А он хохочет, говорит, да, это все лекарства твои довели. Какие ж тут лекарства? Употребление алкоголя, табака, других наркотиков. Это высасывание энергии, здоровья и жизни из своих собственных детей, Родителей, родителей, а через них из родных и близких людей. Мы с очень многими людьми связаны этими цепочками. Это самое отвратительное явление в нашей жизни, это самое отвратительное явление в нашей жизни, называется энергетический вампиризм. Ну и в заключение. Я очень много езжу по стране. И вы знаете, всякий раз, когда я приезжаю в новый город, огромный, неподдельный интерес всех средств массовой информации к нашей работе обязательно прибегут с телевидения, с радио, сюжет, газета, интервью. Но я, соратники, вдруг заметил, что 99 процентов всех интервью, которые я даю, так никогда до читателя-зрителя и не дошли. И я вдруг с ужасом понял, что вот ту информацию, которую я вам здесь рассказываю Про алкоголь, табак и наркотики Нашему народу эту информацию знать Категорически запрещено Категорически запрещено Вы можете любой разврат пропагандировать по телевизору Слово правды про алкоголь, табак, наркотики Вам там никто не даст сказать Но есть иногда корреспонденты У которых дома пожар, дети гибнут И они мне задают такой вопрос Владимир Диодич вы один из самых крупных специалистов в нашей стране по проблеме отрезвления. Вот скажите, что в этой проблеме самое страшное? Вот чем детей-то своих пронять? И я всегда говорю, страшно то, что алкоголь, табак, наркотики уничтожают генофонд нашего народа. Идет вырождение нации, оно на глазах идет. Вы посмотрите, после нас-то кто? Страшно то, что алкоголь, табак, наркотики Убивают людей в рассвете сил. Геноцид нации идет. Вы сходите на кладбище. Вы посмотрите, кто там. Там молодые люди рядами на этих кладбищах лежат. Страшно то, что алкоголь, табак, наркотики мозг разрушают. Идет оглупление, отупение нации. Оно тоже на глазах идет. Но самое отвратительное в этой проблеме с то, что у нас в стране одурело старшее поколение. У нас одурело старшее поколение, и это одуревшее старшее поколение качает сомнительные, дьявольские, алкогольно-табачные радости, не давая нормально развиться, войти в жизнь поколению подрастающему, своим собственным детям. Вот это самое отвратительное, что есть в этой проблеме, вот этот энергетический вампиризм. Как вообще обязаны родители воспитывать детей? Каждый родитель должен прийти домой трезвый, в хорошем расположении духа. Он должен со своим ребенком поиграть, в процессе игры чему-то научить, добавить ребенку энергии для развития. Я вспоминаю, как меня мама воспитывала. До пятого класса, всякий раз, когда я засыпал, она придет, и обязательно она мне на лобик подует, чтобы у меня все дурные мысли из головки ушли. И обязательно перед сном она мне на ушко Хорошее-хорошее что-нибудь, пошепчик. Я, может быть, потому такое и вырос. У нас то, что сейчас в семьях творится. Вот только представьте на минуту при этой вакханалии по всей стране в семьях то, что творится.